Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада участвовать в данном мероприятии. Хотела бы вам представить клинический случай использования антипедиодин-терапии в нашей практике в диспансере диспансеринге Республики Карелия. Будьте добры, следующий слайд. Пациент 64 лет с диагнозом меланома кожи туловища в стадии 3С сопутствующими заболеваниями, имеющими только гипертонической болезни. Дальше расскажу чуть подробнее. Следующий слайд. Из-за заболевания известно, что в 2020 году обратился в городскую поликлинику с жалобами на... Образование кожи спины, которое травмировало и, соответственно, заметил кровотечение из образования, обратился к хирургу, было удаление в августе 2020 года этого образования с гистологическим исследованием. А, гистологическое заключение а, звучало таким образом. Лосфуд кожи 1,2 э, на 0,8 см с пигментным образованием до 0,8 см. Латеральный отступ был менее 2 мм. Выявлен опухолевый рост, соответствующий нудлиарно-извизионный опухоли. А, пигментозная а, эпителиоидная меланома. Инвазия а, градации Кларку 4, по бреслу 4 мм, более 4 мм. Из ЭГХ исследования Обхолевые клетки экспрессируют С100, края свободны от обхолевого роста. Пациент направлен в онкодиспансер к хирургу-онкологу, где предложена госпитализация в хирургическое отделение для... Будьте добры, следующий слайд для дальнейшего обследования и повторного широкого сечения, скажем так, после операционного рубца кожи спины. Пациенту 1 октября, выполняют данную операцию гистологически, снова отправляют на обследование рубцовые изменения, параллельно делают СКТ, грудная клетка, брюшная полость, малый таз, обнаруживают наличие увеличение вакслярного лимфатического узла метастатический вопрос под, процесс под вопросом делают тонкой биопсию цитологическая картина меланома повторно пациент отправляется на операцию но тут уже ему выполняется подмышечная, подмышечная лимфа справа которая была немножечко осложнена инфицированием, инфицированной лимфоареей, проведена антибактериальная терапия, все достаточно хорошо купировалось. Мистологический э, метастаз в одном из 16 обнаруженных мышечных лимфатических узлов, предметные меланомы. Э, будьте добры, следующий слайд. Э, э, тут, собственно говоря, вот СКТ от октября 2020 года, э, Будьте добры, следующий слайд. Дальше я предлагаю проголосовать. Небольшое голосование. Думаю, что сильно и долго не затянется. Какова бы, на ваш взгляд, могла быть тактика ведения пациента? Голосование запущено. Ага. Выбираем результат. Немного ждем, коллеги. Сейчас появятся результаты. Что же выберут наши уважаемые коллеги? Так, и вот результаты. И Анатольевна, вы видите результаты? Нет, честно сказать. А, вы не видите. Да, значит, вы а, выбрали да. 67% определения мутации БРАФ и решения вопросов по результатам молекулярно-генетического тестирования. 8% интерферон выбрали и антипедиадин 1 терапию 25%. Угу, очень хорошо. Будьте добры, следующий слайд. Я покажу вам. Мы выбрали, как и 8% в <laughs> ноябре 2021 года, так в ноябре двадцатого года тут у меня ошибка насколько я понимаю да консилиум онко диспансера ноябрь двадцатого года это неправильно у меня тут написано прошу прощения значит выбрали интерферонотерапию терапию 3 миллиона в течение 12 месяцев. Но нам удалось провести только лишь с ноября по март. На 5 месяцев получал пациент данную терапию. Параллельно была отправлена на определение мутации, где не была мутация выявлена. В марте сделана контрольная СКТ, где подтверждено прогрессирование процесса, плюс еще узи после послепреционового рубца. Подозрение на рецидив МРТ головного мозга. Будьте добры, следующий слайд. А, ну вот здесь вот, может быть, не совсем показательно, но тем не менее очаги в печени и в головном мозге, собственно говоря, вот он, вот этот очишок, попался один. Будьте добры, следующий слайд. А, значит, пациент выносит на консилиум повторно с прогрессированием до марта 2021 года а МРТ а, а, а, а головного мозга мы имеем картину чугловых изменений вещества мозга, а, более вероятного метастатического характера. А, пациент консультирован, опять же, параллельно в МИПС-центре, где рекомендовано было радиохирургическое вмешательство на основе гомонож, но пациент отказался. Будьте добры, следующий слайд таким образом на консилиями предпринято решение с апреля 2021 года начать терапию прогалимова в дозировке 1 миллиграмм на килограмм 2 на каждые две недели будьте добры следующий слайд собственно говоря в настоящее время, в августе 2021 21 года делаем опять же контрольное СКТ, где видим уменьшение размеров и количества метастатических очагов легких и печени, частичный регресс контрольных очагов. Терапия продолжена у нас до сих пор, пациент переносит хорошо, осложнений никаких нет, жалоб не предъявляет. Вот, будьте добры, следующий слайд. Спасибо за внимание. У нас вот таким образом мы положительный опыт применения пролгальмаба в нашем дистанцерии. Хотела Спасибо достаточно большое. кратко объяснить, да. рассказать. Спасибо большое, Мария Спасибо. Анатольевна.